Всем привет! Приветствую вас в новом дне! Утро было пасмурным, но стоило мне выйти на улицу, как тут же вышло солнце. А солнце – это прекрасное время для того, чтобы сделать зарядку. Делать зарядку на солнце – это одно удовольствие. Солнце нового дня! Я приветствую тебя! Играет песня по радио. Будет все, как ты захочешь. Будет все, как ты захочешь. Только так, как захочешь ты. Ла-ла-ла-ла-ла. Будет все так, как я захочу. Так, как захочу я. Зарядка. Оп. Хоу. Отлично. В общем, делайте зарядку по утрам. И солнце будет с вами.